Интересная неделя. Происходит много положительных астрологических событий. Первое. С 11 февраля Белая Луна или Селена входит в знак Водолея и будет перемещаться по этому знаку до 12 сентября 2022 года. Видео уже есть на моем канале. Посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. В этот же день, 11 февраля, Плутон и Меркурий соединяются в Козероге. День подведения итогов, благополучного завершения важных дел и получения материальных результатов. 15 февраля Белая Луна соединяется с Меркурием, помогает внести ясность в самые запутанные ситуации и найти верное решение. День осознаний, приятных эмоций и светлых идей. 16 февраля Точное соединение Венеры и Марса в Козероге. Аспект способствует установлению долгосрочных взаимоотношений, заключению официальных союзов, брак, деловое партнерство. Также помогает планировать совместное будущее. Полнолуние в Льве 16 февраля в 18.56 по киевскому времени покажет путь к счастью, активизирует творческие способности, жизненные силы, желание двигаться к намеченной цели. С 16 по 18 февраля, точный аспект 17 февраля, действует гармоничный аспект секстель Юпитера и Урана. Если проявить инициативу, то планетарные влияния помогут достичь хорошего результата. Многим повезет в эти дни, появится шанс схватить птицу удачи за хвост. Главное, будьте на виду, проявляйте себя, участвуйте в общественной жизни и смотрите в будущее с оптимизмом. 18 февраля в 18.43 солнце входит в знак рыбы, приносит в жизнь плавность и равномерность событий. При транзите солнца по этому знаку зодиака усиливается чувствительность. Люди склонны глубоко проникать в суть взаимоотношений, раскрывают свой творческий потенциал. Общий фон благоприятен для нахождения ответов на свои вопросы и осознания, как действовать дальше. В течение недели появляется возможность выйти из жизненного тупика, избавиться от стрессовых ситуаций. В ближайшие дни важно принять обновление, не сопротивляться переменам. Это первый шаг к улучшению качества своей жизни. Традиционно понедельник день тяжелый, но в этот раз неделя начинается с праздника влюбленных. Все знают, что 14 февраля день святого Валентина. Существует несколько версий о том, откуда берет свое начало день святого Валентина. По одной из них святой Валентин служил священником в храме во времена правления римского императора Клавдия. Правитель осудил Валентина за неповиновение и приговорил к смертной казни. Он умер 14 февраля 262 года нашей эры. Легенда также гласит, что святой Валентин оставил прощальное письмо дочери своего тюремщика, в которую он был влюблен и подписал его «Твой Валентин». По второй версии происхождения праздника в Древнем Риме 14 февраля почитали царицу всех римских богов, богиню женщин и брака юнуну мальчики и девочки тех времен обучались только раздельно во время проведения праздничного фестиваля представители противоположных полов могли пообщаться потанцевать и повеселиться вместе так образовывались пары которые часто влюблялись и женились в период правления императора клавдия II рим был вовлечен в большое количество войн клавдию коварному Постоянно требовались солдаты, но мужчины не хотели идти на службу в армию, поэтому правитель отменил браки и помолвки, так как он считал, что они являлись единственной причиной нехватки воинов. Добрый отец Валентин тайно венчал христианские пары, за что был схвачен и осужден, принял смертную казнь 14 февраля 270, 270 года. В 2022 году День Святого Валентина попадает в счастливый период соединения Марса и Венеры. С 13 февраля по 12 марта. Венера традиционно обозначает представительниц женского пола, а Марс мужского. Особенно сильны энергии аспекта соединения Венеры и Марса. С 14 по 16 февраля 2022 года соединение гендерных планет происходит в комфортном для обеих знаке зодиака, в Козероге, что способствует стабилизации взаимоотношений, их долгосрочности и серьезности. Очень хорошие результаты получают пары, которые недавно в отношениях. Притирка друг к другу пройдет быстро и без лишних эмоций. Вселенная приготовила нам всем приятный сюрприз, подарила шансы гармонизировать самые сложные взаимоотношения, обрести баланс между личной жизнью и социальной, почувствовать себя счастливым и любимым человеком. Растет популярность у другого пола, романтика и развлечения способствуют восстановлению сил и здоровья. Эта неделя отличное время для возобновления давних отношений. Венера и Марс находятся под управлением Сатурна, хранителя времени. Его энергии помогают людям среднего и старшего возраста почувствовать себя молодыми, вернуть страсть и романтику в свою жизнь. С 14 по 16 февраля Луна движется по знаку Льва, а 16 февраля... Полнолуние в этом знаке, которое дает максимум положительной жизненной энергии, любви, счастья, радости. В ближайшие дни около полнолуния люди хотят праздника, творчества, страстных взаимоотношений. Благодаря взаимной симпатии можно решить многие вопросы. Лучшее время для того, чтобы привлечь внимание желанного партнера, а также распознать счастливый шанс изменить судьбу подробнее о полнолунии 16 февраля расскажу в отдельном видео в ближайшие дни появится на моем youtube-канале уважаемые дорогие зрители у кого вопросы кто хочет понять как максимально эффективно использовать возможности предстоящего периода добро пожаловать на личную консультацию стоимость моей работы приемлема для всех в четверг 17 февраля убывающая луна в деве в гармонии с ураном марсом и венерой очень ресурсный день Многие люди чувствуют и понимают на глубоком психическом уровне гораздо больше, чем обычно. И это касается как обыденных вещей, так и взаимоотношений. Устанавливается связь со своим бессознательным. Вначале я уже говорила, что 17 февраля точный гармоничный аспект секстиль Юпитера и Урана. Прекрасные возможности самоутвердиться как личность, получить признание со стороны окружающих и почувствовать свою необходимость и значимость. Повышается способность использовать новые условия. Оптимизм, приветливость, встречи с друзьями помогают получить необходимые подсказки и обрести уверенность в будущем. В пятницу 18 февраля в 18.43 солнце входит в знак рыбы. Убывающая луна в деве, в оппозиции с Нептуном, в гармоничном аспекте с Плутоном, что дает обостренную интуицию и богатое воображение. Обратите внимание на сны с четверга на пятницу. Также обращайте внимание на знаки судьбы. Это поможет разобраться в запутанных ситуациях. Все дни недели благоприятные, в пятницу продолжают действовать гармоничные планетарные влияния четверга. Усиливается интерес к познанию своего внутреннего мира, психологии, эзотерике, нетрадиционной медицине. Хочется заниматься творчеством, создавать вокруг красоту и романтическую атмосферу. В субботу, 19 февраля, убывающая луна в весах, в гармонии с Меркурием Водолеем, что способствует решению множества задач, появлению ценных методологических идей по усовершенствованию производительности труда. День благоприятен для различных контактов, для заключения договоров, подписания важных документов, оформления сделок, для торговых дел, особенно касающихся недвижимости. Много телефонных разговоров, максимум общения, но суета и некоторая нервозность приводит к усталости. Это хороший день для получения нужных знаний, сведений, завязывания полезных контактов, проведения обучающих мероприятий. Возможно получение долгожданного известия, ценной почты. Удачно складываются отношения с публикой, рекламная деятельность и деловые поездки также хорошо завершаются. Воскресенье, 20 февраля, убывающая луна в весах в гармонии с Сатурном. Время приведения своих дел в порядок. Также хороший день для организационных преобразований. Прежние обязанности и заботы напоминают о себе. Большинство людей осторожны и скрытны, эмоционально сдержаны, дисциплинированы, склонны избегать лишних расходов. Это хороший день для наведения порядка в доме, построения семейных планов, как в буквальном смысле, так и в том, что касается финансовых вопросов.